Рассмотрим меньший из углов между хордой АВ и касательной к окружности в точке Б. Пусть ВД – диаметр окружности. Поскольку БД перпендикулярен к касательной, угол АВД дополняет до 90 градусов рассматриваемый угол между хордой АВ и касательной. Но по теореме об угле, опирающемся на диаметр, угол ВАД прямой. Значит угол ADB также дополняет до 90 градусов угол ABD. Таким образом рассматриваемый угол равен углу ADB и измеряется, по теореме об измерении вписанного угла, половиной указанной дуги. Для полноты доказательства надо рассмотреть и второй, больший угол между AB и касательный. Этот угол смежный с рассмотренным дополняет его до 180 градусов и измеряется половиной большей дуги, задаваемой хордой АВ.